Жан Лабрюер, французский писатель. Годы жизни 1645-1696. Большинство людей употребляет лучшую пору жизни на то, чтобы сделать худшую еще печальнее. Время укрепляет дружбу, но ослабляет любовь. Для светских женщин садовник – это просто садовник. Каменщик – это просто каменщик а для женщин, ведущих более затворнический образ жизни, каменщик и садовник, еще и мужчины, не спастись от искушения тому, кто его боится. Женщины с легкостью лгут о своих чувствах, а мужчины с еще большей легкостью говорят правду. Жизнь – это трагедия для тех, кто живет чувствами, и комедия для тех, кто живет умом. При зарождении любви и при ее закате люди всегда испытывают неловкость, оставаясь наедине друг с другом. Большинство людей убеждены, что заслуживают успеха, но не надеются на него. Мало на свете таких семей, которые выигрывают от близкого знакомства с ними. Мужчина соблюдает чужую тайну вернее, чем свою собственную, а женщина, наоборот, лучше хранит свою, чем чужую. Мы преисполнены нежности к тем, кому сделали добро, и ненавидим тех, кому нанесли обиды. Ненависть – столь длительное и такое неискоренимое чувство, что главный признак близкого конца больного – это смирение собственной болезнью. Нужно быть абсолютно глупым человеком, чтобы под воздействием любви, ненависти или нужды вообще не поумнеть. Стараться забыть кого-то – это значит все время о нем думать. У детей нету ни прошлого, ни будущего. Зато, в отличие от взрослых, они умеют жить настоящим. У друзей мы замечаем те недостатки, которые могут повредить им. А у любимых видим те, из-за которых страдаем сами. Часто люди падают с большой высоты от тех же недостатков, которые позволили им этой высоты достичь. Я бы еще добавил, что не только из-за недостатков, но и из-за достоинств. То есть люди иногда падают с большой высоты из-за тех же достоинств, которые позволили им эту высоту достичь. Ну, как пример, например, честность. Люди, достигшие больших высот, например, на поприще политики, страдают из-за своей честности. И могут из-за нее потерять карьеру бывает такое человек который утверждает что не родился счастливым мог бы хотя бы радоваться счастью близких ему людей но из-за зависти он лишён даже этой радости чем ближе мы соприкасаемся с великими людьми тем более нам ясно то что они простые люди например своим слугам они вовсе не кажутся великими